Да, всех приветствует на канале Многодетный Столковый Папа. У нас сейчас подготовка к огороду и все дела, короче, в общем, полив по надо сделать. И э, первая, первая фаза этого полива, это надо трубу во что-то воткнуть. Я взял, короче, э, по случаю достал вязальную проволоку, которую металл доставляет, просто так, на халяву, да, дали мне. Я знакомому дал, говорю, на, намотай. Вот он взял на мизин, с другим мизинцем наватал. Получились вот такие штуки. Вот так вот болгарочкой все это вот пропиливаешь аккуратно. И получается вот такие вот колечки. Берешь вот такую вот проволоку, дальше ее хоп, сюда вставляешь молоточком бум, она вставляется. И дальше сварочкой вот так вот с одной стороны, с другой стороны делаешь. И получается вот такая вот штука. Сегодня будем ее красить грунтовать, красить эти все наши колышки и потом будем, бум, и сюда трубу вставлять, двадцатую и в ней потом будем дырочки сверлить, в общем, дальше все покажу что будем делать, как получится а, вот у нас Умар тоже у нас смотрит, как это все будет получаться Умар, помаши ручки помаши а -а -а, это Умар, он будет скоро у нас по арабским кубикам учиться читать в общем я подготовил эти вот как говорил да сделал вот эти полочки короткие вот и вот у нас еврокуб вот у нас кран который открывает общую здесь у нас 32 труба до да, 32 труба она больше идет по диаметру как бы и вот магистрально сами грядки, она тоже идет труба. А дальше от нее идет 20-я труба. То есть, чтобы давление на трубу было больше, мы делаем диаметр меньше. Там 20-я, здесь 32-я. Вот. Тут помимо вот этого крана еще и есть вот обычный кран, который можно пользоваться. Теперь у 20-й трубе сейчас эта сверлышка на полтора миллиметра. Миллиметр совсем тонкая, я делал. Она как бы капельный полив, капельный. Кап-кап-кап-кап засоряется очень часто, потому что вода ржавая идет в бак. Там вот это все заиливается, вся эта грязь, короче, она вот туда попадает. И эти отверстия забивает, и поэтому все как-то не очень. Я стал делать на полтора. То есть вот у нас получается, вот труба 32 пришла. Вот тройник на 32 трубу и дальше пошло. Вот сюда уже дальше идет тройник на 20 трубу выходит. И дальше магистрали 32 идет, дальше все, вот они идут 20 трубы. Здесь сделаем, короче, это, да, и не знаю, может быть с краном здесь есть. Как бы я на тот момент не нашел, поэтому кран отдельно купил. Вот он кран включает. Здесь вот получается полтора миллиметра сверлышки сделал сверлышком, да, эти отверстия. И получается, сейчас уже вот здесь у нас все включено, да, просто вот это включаем и смотрим. Просто сделал ее вверх чтобы вниз она заиливается, как бы вот это вниз, когда отверстие земля попадает, вот, здесь она вот нормально, и получается она как бы капает туда-сюда, ее можно сделать, как бы туда иголочкой, например, и туда направить, она будет туда, либо туда-туда, можно сделать просто их через одну как бы направить, то есть она в одну линию, просто по одной черте все просверлено, вот, можно сделать просто иголочкой туда, это сюда, туда-сюда. И она будет это туда лететь это туда. То есть будет полностью взрывать. Но даже так достаточно. То есть все. Это как бы уже этот... все попадает вода, корни там возьмут. Здесь отверстия сделаны конкретно на каждую лунку. То есть у нас получается здесь как бы кабачки посадили. Такое у них какое есть. расстояние есть, короче, между ними. Прям под каждую я сделал. И сделал сюда уже не вверх, что брызгал, а конкретно в лунку. То есть лунку делаем и туда попадает она. И опа То есть здесь уже все Она конкретно льет сюда под наклоном. Но я ее могу сделать сюда, могу сделать сюда Чуть подкрутил, хоть так поднять, хоть так поднять Тот фонтан тоже я могу так сделать Подождите, Вот у меня получается 17 метров здесь Если не ошибаюсь, 17 Ну что около 20 метров труба Вот она вот туда продавливается до конца Труба, сейчас что делаем Где вот надо ее, откуда там просвелим. Суть в чем, я эту трубу если даже уберу Например, да, на зиму, да я могу ее подписать, под что она. Например, там под морковь или под кабачки с размером да, конкретным. Дальше я что сделаю? Весной я ее достану, трубу, подключу, включу. У меня вода капнет. Куда капнет, туда жена и будет сажать. В Это и будет лункой. То есть мне не надо как бы этот потом каждый раз что-то подгадывать. Я сажать буду чисто под трубу. Сейчас просто я беру по синей вот этой, по трубке, по полоске по этой на трубе. Просто сверлю и все, отверстие. Сейчас надо что сделать, чтобы вот эти вот стружки собирать надо, чтобы они в почве не остались, пластмасса вся. Вот так вот просверлю через отверстие. Так равномерно, чтобы было. И обязательно здесь под каждую, где вот морковка, вся вот эта требуха, которая не растет в лунке, да, в отдельной. Я там делаю, просто лишь бы она капала, корни свои возьмут. А конкретно под кабачки, под капусту, там с конкретным шагом делаю, да, тогда у меня уже на каждую лунку идет. Там я уже направляю, чтобы она в лунку шла, чтобы мне сорняки не дергать где-то во всей этой, чтобы только в лунке росло растение, и там будут только сорняки. Я там быстро прошел, все, у меня все чисто. Грядка. А где очень много насажено, вот здесь морковь, стекла, вот эта, она беспорядочно насажена, здесь уже приходится на всю грядку. У меня бордюр сделан по грядке. Она вода туда не пойдет. Все, напитала почву, выключили. Вот вот эти вот колышки, вот они сидят. Труба здесь свободна, можно ее сделать на стяжке. но ну, не вижу смысла, она так нормально. Все, она почти в впритык, я ее могу воткнуть. прям в землю. Все, она будет так. Где-то что-то забивается, я возьму, короче, проволочку, да, тоненькую. Или иголочку, просто раз где-то забилось, например, там мусор попал или еще что-то. Я просто иголочкой тнул, и все. Лучше один раз иголочкой тнуть, чем с лейкой скакать по огороду, короче, целыми днями. Вот, и так вот везде на все грядки, да, постепенно сделаем. Тут много грядок, да, туда. Сейчас раз, два, три, четыре. Ну, грядок пять сейчас за раз сделаю, там дальше буду добавлять в процессе. Дети, если будут хорошо поливать те грядки, которые без полива, если заслужат, короче, чтобы я им дальше полив сделал, облегчил, если будет хорошо себя вести, тогда сделаю дальше. Ну, пять грядок, это уже, если сделаешь, уже хорошо. Пять грядок, если не бегать, с лейками это прям очень ощутимо на самом деле. Шаровый кран вот этот поставить нужно туда вместо вот этого пластмассового металлический на Еврокуб. Потому что тяжело этот кран пластмассовый открывается, то есть давление сильно давит, то или что. В общем вот так вот постепенно-постепенно можно все грядки делать одну за другой. То есть магистраль тянута, а на конце на конце просто заглушка стоит. И потом просто я дальше что делаю? Вот такой кусок опять на полтора метра у меня получается, минус 60 миллиметров сам этот то есть 1460 я делаю трубу и у меня дальше я просто вот такой же ставлю как бы трубу сюда втыкаю, вот такой же ставлю все. а вот эту вместе с трубой и вот эту я просто дальше ставлю на ту и так могу туда идти, туда идти хоть сколько делать и дальше постепенно поэтому классно, что не надо как бы все сразу делать потому что все сразу времени не, этот, не успевает и сил надо много, а так смена деятельности, да, смена как бы этих смена движений короче как бы рабочих да она есть отдых То есть здесь поработал устал пошел другим позанимался там позанимался там позанимался там позанимался вроде ничем не занимался все сделано короче вот поэтому кому это понравилась вся вот эта конструкция вся эта идея ставьте лайк пишите комментарии вот будет время еще что-нибудь с него покажу я тут регулярно что-нибудь придумываю также на деревья хотел пустить прям вот так вот трубу можно в два ряда, тут туда одну трубу, туда одну трубу на деревья. Ну, как бы это попозже, наверное. Тут вообще проблем нет. Пустил на 2 мм даже можно, наверное, сделать. На 2 мм сделать можно отверстие, чтобы сразу раз деревья поливать. Деревья все равно, так или иначе, там ну, периодически поливаются они. Чтобы вот этого не делать, один раз открыл кранчик, там все закрыл и все. И не надо бегать по всему саду с этими лейками. 21 век, век уже люди в космос летают, да кто-то говорит круглая земля, кто-то говорит плоская, но сам факт, что прогресс куда-то движется, а с бегать, как бы не знаю, ну может для кого-то фитнес, но тут помимо этого еще хватает, что поливать, смородина есть, там туда-сюда курам надо воду, это надо воду, короче, в общем хватает, куда буду таскать, поэтому чем больше, короче, этих поливов сделал, тем меньше, короче, движений потом делать. В следующих видео с вами многодетный бестолковый папа, на связи.